Сегодня решил я сделать ассортимент мяса в тандыре. Для этого мне понадобится целая курица, пакуска стейка, Нью-Йорк и Рибай. Для специй мне нужно чеснок молотый, черный перец молотый, кукурма, паприка и соль. И, конечно же, масло. Приступим к маринаду куриц. Примерно одна ложка по вкусу кукурмы. Кому как нравится. Соли по вкусу. Примерно столовую ложку. перец по вкусу вот Я мне. чайную ложку поставил и молотого чеснока одну чайную ложку 4 ложки 4 столовых ложки Масло. Все это хорошо размешаем. Хорошо, хорошо обработаем курицу. Маринад для стейка у нас будет очень простой. Чеснок молотый. Хорошо его так обмажем вокруг. Если жарьте стейк, обязательно обмажьте его чесноком. Соль по вкусу. Черный перец по вкусу. И обмажем его маслом чуть-чуть, немного. Почему я выбрал два куска мяса? Некоторым людям нравится, чтобы мясо было без жира. Вот, допустим, как вот этот Нью-Йорк. Тут жир только на краях, а в середине жира почти нет. Поэтому я выбрал два куска разных мяса. Кому что будет нравиться. Вот этот рыбай. Вот как вы видите, тут есть прожилки жира, вот на краях, поэтому я взял два куска, и люди будут себе выбирать, что им нравится. Что хочу сказать, когда я покупаю мясо, чтобы оно было без всяких антибиотиков, то есть корова или пык. откуда они вырезали это мясо, я не знаю. Но как бы он пасся на улице, ел траву, не давали мы всякие добавки. Я лично делаю так. У кого есть возможность, покупают мясо натуральное. У кого нет, конечно. Но это опять-таки по вашему усмотрению. Оставим курицу мариноваться на 2 часа. Тем временем я приготовлю тандыр. Разожгем его. Стейк не обязательно мариновать 2 часа. Это как ему нравится. Но я в данном случае мариновал мариновала тоже естественно. поэтому я замариновал, ничем плохого в этом нет, оно мясу не навредит, поэтому как хотите, так и делайте. Встретимся в Донберге. Возьмем и поместим вот в эту сеть. Так, Стеки поставим сверху, чтобы мы их могли переворачивать. Тандыр наш почти готов. Тандыр наш разогрелся. Отправляем это всю красоте в тандыр. Курица будет у нас жариться примерно 45 минут. А стейк минут 20. 10 минут на каждой стороне. Ну чё, поехали. Одну сторону перевернули, извините, плохо видно, у нас уже темно, но получается просто супер. Стейк у нас готов. Дадим ему настояться, пять минут фольге завернем. Такая курочка у нас получилась.